Что сказать, всем молоха? Все, думаю сам. Все, подожди, давай заново. Всем алоха. Сегодня печет. Играем на майонезный на шлепок. Я люблю готовить. Сегодня приготовим чью-нибудь голову с мазиком. Играем в лигу. Все, заебись будет. Че? стою первый на воротах. Сегодня с нами Гигульская возвращается. Получает мазиком по голове О, он уже наебнулся А я пошел тащить все мещи 500 тысяч набралось, я появился Всем хорошего настроения Че, гад, че, сижу, ты... че как ты думаешь сегодня, блядь, твои шансы? Бля, сегодня мои шансы, я думаю, они велики на непопадание я вас понял. Ты посмотри на этого кипера. О-о-о! <смех> <Зуб. смех> Один есть. Все, вот этот тарин в кадре. Сейчас я покажу, как нужно исполнить пенальти. Холоднокрол, как я умею. Лучший пенальти на канале начинает Он там танцует, там. Сейчас вот угол, угол у меня не свой любимый убить Уверен? давай из двух делаю. И все. Я не хочу мазиком получать. У меня волосы черные. Блин! Это рыжая инста-пинцет, что-то знает. Вообще у меня самый точный пас, самый точный навес. А, ты, то есть ты, блядь, дебруйный, да, Ля? Смело, я давит Сильва ебать. А, хуя ты ОУ. И не забывай, кого на кого я равнялся в свои года. Базар. В свои времена равнялся на такой, как, как День для Белеледина. А, то есть ты, то есть ты с детства равнялся на татар? На левшей. А сейчас снимаешься в ролике с татарином. Ну это судьба. Так в жизни бывает, да? Так точно. Это кто такой? Кикуля сказал, что он всю жизнь равнялся на татар, там на Денира Белядинова. У меня тоже есть фамилия Т.Д., потому что я Шерафиддинов. Это знак свыше, что я сейчас знаю. в 9. Ну-ка, сейчас проверим. Вы скажете, что это вратарский гол. Я скажу, у меня сила удара 350 км в час. Мама на воротах пинцет стоит какой-то. Он может быть длинным, как пинцет. Но если у тебя ручки не заточены, заточены только под штатив, условно. Да, конечно. Смотри, мне угол открыл правый. Да, я вижу. Мой любимый. Твой любимый? Сейчас я туда дам. Давай. Очень красиво, смотри. Ну что ж, с Татарином у нас один... Один. Вернее, два-два. Такой же я тупой. Ну ладно. Я думаю, что шансы остаются. Подпослам, блять. под подпослам, блять. Под бля. Пока тела хищные, скажи то, что я их ех... ты, бля, на борты, нахуй на борты. Сказочный долбоёб. Один гол сделаю и выйду вперед и тоже будет уже задел. Прирожденный страйкер. Я готов убивать, готов наказывать. Смотрите, делаю второй. Нот. Этот магический пакет... На воротах я надрал им зад. Теперь осталось только голами. Ебал их ты. Первый есть на язычах, забрал их, как всегда, как всю жизнь мою. Хай... похуй. Попробуем в навесике. <смех> Ебать, <смех> он как пантера прыгнул. <смех> Татарская пантера. <смех> Лакинская пушка, блядь. Эта игра против меня. Э Эти голы он специально пропустил, подсуживает. Они просто знают, что я сильный противник, так-то они понимают, что им пизда, я их выебу в рот. Ты один... Да ты заебал. Это пушка, мэн, это бенгер, это генщина. Ебой эту игру, блядь. подпуска бля да это они сказали, я не забью но им без сука Они под руку пиздят, они гандоны, блядь. Похуй, ставьте дизлайки, на, <связать> за послуживание. Да ты заебал. на стоял, сейчас буду заберу лучшего бомбардира. По классике, старый и мяч. Взял ебаш. Оказывается, это так близко? Да. И он вон, еще вон. и прыгает. Что, у нас кошечка на канале появилась первая? Первый человек за свистой съёмок, кто прыгнул. Есть! Давай из Даже не хочется ничего говорить. Ну я просто знаю что я выиграю. Ну мне всего лишь три кола забить. Это у меня 6 попыток. Ну я забью 4 мне похуй. Вы меня видели? Это пиздец. ой ой ой ой ой Неужели рыжий пенсионер получит мазиком по башке? Да, блять, а чё по центру слетит? Ноги и руки короткие, ебать первый удар Дамира не достал, сука из-за роста ебаного короткого нахуй рот ебал свой нахуй Ну-ка Ага Кейкулечка Такие Скажу только то, что Мои шансы малы на победу. Но они есть. По центру пошло. Если не сбиваю вообще шансы. Все, если он сейчас не сбивает у него, все, шанс прирожен не нулю. Ух ты! Удары с наката, моя стихия. Думаю, сейчас два уверенно положу этой кошечки. Пристрелочный был. Еще там уверен. Не Хочу сказать только одно, то что я никогда не расстраиваюсь и не отчаиваюсь. Я родился майонезным шлепком. Я им и останусь. Боишься? Все, бля! Алекс чемпион. Бля, школа Манчестер Сити опять второе место заняла, ебать. А Сейчас ебать. буду этой хуйней получать по голове. Я переверну. Короче, заказывайте рекламу, я переверну. Но я из-за короткого роста чисто не вытащил один. Так бы мы еще со старшим бы. попадали. Да. О, как. Два раза я угадал. На видео есть. Это не монтаж? Нет. Все правда. И я вообще не пьяный, я скажу. Ну чё, старший бьет младшего? Воспитательная работа все будет проведена. Вкусный. Блядь. а а а ля ля Шабуль. Шабуль. Да, как будто птичка накакала. Прости меня, брат. Я не хотел. Вс, меня замариновали, бля, идем к жарищей, кино. Погнали. Всё. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик жмякните, где-то будет он. Все, всем пока.